Всем привет! Как мы все знаем, то соцсетей становится все больше и больше. Появляются новые, которые набирают популярность, старые, которые оканут в лету. И наверняка у каждого из вас есть хотя бы один аккаунт в какой-нибудь до соцсети. А на самом деле я уверена, что у вас есть и не один аккаунт. И даже сейчас, если вы слушаете этот аудио, видео-аудиоподкаст или смотрите наш ролик на YouTube, вы уже пользуетесь соцсетью. Меня зовут Алена Полюхович, и сегодня мы разберем, какие же соцсети самые популярные в мире. Возможно, какие-то из них вы пропустили, на них стоит обратить свое внимание и зарегаться, ведь в скором времени они могут стать мега популярными. На текущий момент наиболее большее количество число пользователей насчитывает Facebook. С момента своего основания соцсеть не теряет первенство. Основал ее, если вы не знаете, Марк Цукерберг. И несмотря на то, что соцсеть немножечко просела по позициям, если сравнивать с аналогичным периодом в 2017 году, пока что она не собирается терять первенство. Следом за ней идет соцсеть Pinterest, и стала она набирать популярность благодаря тому, что в ней ввели возможность поиска по картинкам. Третья строчка принадлежит YouTube, которая опередила соцсеть Twitter, которая э, логично расположилась на четвертом месте. Twitter любит за такой маленький мини-блог. Большая часть перечисленных мною соцсетей пользуется огромной популярностью в США, и это неудивительно, ведь США является родоначальником этих соцсетей. В десятку фаворитов входят Facebook, Pinterest, YouTube, Instagram, Twitter и также Tumblr. Название соцсети Twitter можно перевести как «болтать» или же «чирикать». Собственно, почему логотип у него птичка. Его любят за такой мини себе блог. И его отличительной особенностью является то, что он ограничен по символам. Вы можете вести в одном сообщении не более 160 символов. Facebook, в свою очередь, насчитывает около 471 миллиона американцев. Большинство из них предпочитают вести Facebook для бизнеса. Такая социальная сеть, как MySpace, изначально предполагался для музыкантов, но вскоре его наполнили и обычные пользователи. Tect. Пользуется спросом у молодежи, работает только в США. По внешнему интерфейсу напоминает чем-то командную игру. Каждый игрок старается набрать как можно больше количества очков. Самое главное достижение – это получить свой тег. Ну и Инстаграм, который нам всем хорошо известен, отличительная черта которого является возможность быстро постить мгновенные фото или видеокадры. А вот визуальный сервис Pinterest обошел с легкостью Snapchat и занял третью строчку позиции по популярности соцсетей в США. Об этом свидетельствуют аналитические данные компании eMarketer. По их оценкам, аудитория Пинтереста выросла до 82 миллионов пользователей на конец 2019 года, в то время как у Снапчата осталась 80-миллионная аудитория. Хотя все последние года Снапчат превосходил по количеству аудитории Пинтерес. По итогам 2019 года рост подписчиков в Pinterest превысил все возможные ожидания аналитиков. По данным, рост составил 9,1% против 4,3%, как прогнозировалось ранее. Ожидается, что к концу 2020 года пользователей в Pinterest вырастет до 86 миллионов, в то время как у Snapchat прогнозы до 83 миллионов. Основным драйвером роста такого в соцсети является то, что Pinterest более привлекателен для разных слоев населения по возрасту, в то время как Snapchat привлекает более молодую аудиторию. В 2020 году на долю Pinterest будет про приходиться 41% пользователей всех социальных сетей в США, и в ближайшие три года данная цифра должна только расти. Самой популярной соцсетью в Украине остается Facebook. им пользуется более чем половина респондентов, которые приняли э, в вопросе участия. За последний год в Украине увеличилось количество пользователей YouTube и Instagram, а вот одноклассники ВКонтакте значительно потеряли палку первенства. Больше всего украинских пользователей в соцсетях интересуют развлекательный и познавательный контент. Всего лишь 36% пользователей используют соцсети для того, чтобы узнать какие-либо новости, и 60% используют для общения со своими друзьями. соцсети номер один в России все также остается ВКонтакте. По данным бренд Analytics, около 30 миллионов пользователей написало 566 публичных сообщений за ноябрь года. -го года. На втором месте остается Instagram с небольшим отставанием. Замыкают тройку соцсеть «Одноклассники», где 6,5 миллионов пользователей опубликовали 120 миллионов сообщений. «Одноклассники» пользуются такой же популярностью практически, как и ВКонтакте. А вот активных авторов в Фейсбуке становится все меньше. По количеству сообщений Фейсбук уступает ВКонтакте аж в целых 10 раз. Активных пользователей в Твиттер в России осталось всего 60, 50, 650 тысяч. Ну а YouTube насчитывает наименьшее количество пользователей. Однако высокая посещаемость комментариев и их активность э, опережает даже сам Твиттер. Так что, если вас еще до сих пор нет в какой-то соцсети, стоит задуматься и, возможно, даже зарегистрироваться. Я вам желаю хорошего дня, не забывайте подписываться на нас на YouTube-канале, на наши аудиоподкасты, на наш телеграм канал Обязательно делитесь какими-то интересными новостями от нас с вашими друзьями и до новых встреч!